Нашли вот такой вот заброшенный дом. Прямо на берегу моря. Потому что до моря тут вот всего ничего. Гуляя по острову, по какому мы острову гуляем? Гилемено. Гилемено. Нашли вот такой вот просто на берегу. Сейчас покажу. Ну вот. И... Люстра вон. Здесь, судя по всему, был бар. Все осталось счетчики. Выключатели. Это, как вы понимаете, мирбал. Мирбал. Ага. Фурнитура. Пока. И особо порадовала. Не работает. Но кондишены есть, пульты есть, батарейки даже есть. Лампочек нет. Мербол. Зеркало. Все есть. кондишн Так что вот такая вот заброшка. Заброшенным. вот такой вот отель, ну это берег, и вот такой вот отельчик с баром, все как надо. Красиво, да? Бассейн, вода. Ух! лаунж